Ученые Казанского федерального университета вместе со специалистами ПАО «Татнефть» от разрабатывают программный продукт на основе машинного обучения для интерпретации геофизических исследований нефтяных скважин. «Татнефть» взяла, скажем так, тренд на цифровое развитие и довольно уже длительное время занимается в этом направлении. К примеру, стоит, скажем так, большая задача по оптимизации, всех процессов, по цифровизации всех процессов, происходящих в Татнефти. Подобные цифровые решения в тандеме с опытными специалистами должны улучшить качество работы нефтегазодобывающей компании. Машинное обучение, нейросеть, они уже и будут перерастать в некие, ну, скажем так, когнитивные технологии, которые будут служить именно человеку, а не заменять его. Этот программный продукт будет способен интеллектуально обрабатывать огромный объем скважинных данных, получаемых в процессе всей жизни скважин, от их бурения, использования и до ликвидации. При необходимости позволяет эффективно распределить время специалистов, которые смогут анализировать результаты, полученные с использованием алгоритмов машинного обучения. Человек выполняет ту же самую работу просто по загрузке данных, может в один клик получить все желаемые результаты и будучи уверенным в них, Поскольку были проведены объемные тесты, он может э, потратить совсем немного времени только на э, просмотрах, поскольку есть удобная визуализация, убедиться, что все действительно хорошо, сэкономить кучу времени и заниматься уже даже в этом проекте, в этом приложении данная программа имеет большой потенциал разработанный алгоритм ученые применили на участке ромашкинского нефтяного месторождения и получили первые результаты несколько специалистов тестируя программу смогли в короткий срок не уступая качеству обработать более 96 процентов скважин уже заготовлено выполнение поиска границ искомых отложений на глубинах заготовлена стандартизация измерений проведенных геофизических приведение их к необходимым видам, тоже посредством нейронных сетей, в соответствии с тем, как это делал человек. То есть каждый вот этот этап, поиск глубин, äh, преобразование данных, все воспроизведено по... Äh, экспертной работе, которую предоставляли геологи. Паот от нефти Казанский университет имеет давнюю совместную историю. Генеральный директор компании Наиль Маганов входит в попечительский совет университета. В Институте геологии и нефтегазовой технологии от предприятия ежегодно обучаются студенты по целевой форме, повышая свою квалификацию специалисты компании. Кроме того, активно ведется совместная научно-исследовательская работа. С Паот от нефти мы тесно взаимодействуем и в области, скажем так, инновационных разработок. К примеру, на текущий момент у нас идет проект по применению внутрипластового горения для разработки нефтяных, выработанных месторождений. Мы проводим специальные исследования. Команда Татнефти будет применять это в рамках опытно-промышленных работ. Стоит отметить, что ученые КФУ совместно со специалистами по Татнефть планируют коммерциализировать один из готовых проектов, касающихся нефтяных скважин, где также применяются алгоритмы машинного обучения. Диана Шилова, Тимур Табаров, Универньюз.